Доброго времени суток, с вами Катамхали, японский линкор 10 уровня Ямата, Карта Атлантика, игрока зовут Синяя Майка И Это у нас ранговые бои Посмотрим сегодня ранги Первый залп неудачный Союзный эсминец заходит на захват точки А, а вражеский, походу, побежал на точку С. Всего по одному эсминцу в командах. Что не может Л линкоры не радовать, но присутствует, зато авианосец. Зал по Петропавловску. Сейчас, по-моему, там. Ну, тут, конечно, если повезет, прилететь в борт может. Да, есть попадание. Одна цитаделька, ну. В принципе, неплохо, да, 16 с лишним тысяч Петропавловск сразу теряет. Уже почти половина вообще сложности, там еще союзники фугасами немного по нему постреляли. Надо быть внимательным, да, тем более в рангах. Здесь часто попадаются хорошие игроки, что даже с таких дистанций могут попадать и наносить урон. Поэтому даже на 20 километрах не стоит ходить бортом, и тем более рельса ходит Даже если ты бортом идешь, ну, понимай, да, с 20 километров снаряды летят очень долго. Иногда достаточно просто притормозить, чтобы противник промахнулся. Здесь, всё получается, два Ямата сейчас идут на сближение. По-моему, это уже было зря, да? Когда ушел из за света, снаряды просто остров теперь не перелетят. Так и получается. Победил скалу. <laughs> Точнее, пытался победить, но тут без вариантов. Такие объекты в этой игре неразрушаемы. Идет четвертая минута боя. Счет пока что 0-0. Мне кажется, в рангах должны быть карты поменьше. Не знаю, можно их а обрезать, да? Вообще-то для ранга специальные. Вот такие. Чтобы в угол никто не убегал вот так. А именно шла жестокая борьба за точки. Да и бои, в принципе, проходили бы быстрее, да? Если карта были поменьше. Такие, чтобы деваться некуда сразу. Только стреляй. Там союзный крейсер вон стоит. А в кашет, что ли, салим? Ох, сейчас Ямато вражеский пожалеет. По-моему, успевает здесь перезарядиться. Идет бортом. Зал. Парочку-то стаделек. Ха, Ха, нет! Два попадания в ПТЗ, всего лишь одно пробитие. Зачем вот сейчас союзный эсминец поперся на точку С, да? Здесь вот такое раздолье на этом фланге. Ну, конечно, авианосец может мешать там подсвечивать тебя в определенные моменты. Но, по-хорошему, обойди, да, вот эти острова. И там он сразу. Ну, то, что у Петропавловска, конечно, РЛСка, ну, просто надо действовать более аккуратней. А так. Можно было там торпедами поспамить. Вот, минус один противник. <laughs> и минус один союзник, друг друга там взаимно уничтожили. Да, Даринг уничтожил Смаланда, Смалан Даренга. Вот так. Вот. Ну, у эсминцев так частенько бывает. Хотя там если на карте смотреть, как-то они друг от друга там далеко находились. Как-то как за островами, не знаю, кто как там умудрился. Ну ладно, что произошло, то произошло. Мы этого не видели. Главное сам факт, что эсминцев в бою не осталось. Сейчас тут будет противостояние Ямата с Ямато. А, тут еще и Петропавловск. Вон там Салим проснулся. Вот ему как раз надо сейчас сюда идти, Ямата помогать. Что, Петропавловск, неужели бортом выкатится? Да, это большая ошибка. На такой дистанции сразу 30 Адельки готов. Он же прекрасно знал, что здесь Ямато. Ну, как так можно? Ты же в ранговые бои зашел. Нафига так подводить команду? Я всегда говорю, прежде чем что-то сделать, подумай, какие последствия будут. Ты выходишь из-за острова, знаешь, что здесь находится где-то линкор. Пусть, может, ты его не видел, да, он там светился какое-то время. Вот еще и Ямато, получая, здесь цитадельки тоже бортом идет. Что ты делаешь? Сейчас еще разочек можно будет ему прописать. Он, по-моему, да, получит там столько одну цитадельку даже не подумал отвернуть, он еще тут еще шикарно открывается, прям вот прям вот, Найти, берите меня тепленьким, там еще авианосец, ну и давай все порт. 46 тысяч, пожалуйста, кто бы сомневался Так, Ямато остается в одиночку на фланге. Салим, кстати, даже сюда не пошел. У него там свои Салимские дела. Который проснулся и ушел на другой, на левый фланг. Хотя здесь видно было, что Ямато в одиночку против двоих. И по-хорошему надо было идти ему помогать. Ну, тут видно да, два, два таких не особо адекватных игрока. Сначала Петропавловск вышел бортом, потом Ямато. В итоге три залпа, два уничтоженных противника. И урон 140 тысяч. Все, в принципе, бой окончен, да? Сейчас Ямато идет захватывать точку Б. Странно, что авианосец на него не обращает никакого внимания. Ему, в принципе, что на точку С там лететь далеко, что на точку Б. Но здесь зато Ямато в одиночестве атакую не хочу. Но он летит, атакует авианосец, блин. Вот это я вообще не понимаю. Какой в этом смысл атаковать авианосец? Тут надо, да, как вот, один линкор, разводишь на аварийку и потом быстро-быстро пытаешься его там поджечь, не знаю, затопление сделать, то есть, когда ты фу, сосредоточен на одной цели, шансов нанести больше урона, ну, <laughs> гораздо больше, да, извиняюсь, патологию, залп погрос, и все. противник деморализован, отступает, все вон в кучку и бегут к краю карты. Но это еще, да, Смоленск может спрятаться в дымы, еще какое-то время пожить, пострелять. Сейчас там, если он до да, союзники еще поближе подойдут, там есть у нас товарищ с рлс то Гроссеру ничего не поделаешь, не отсветится. Ну что, авианосец на Ямато обратит сегодня внимание? Нет, он там, вон летят самолеты. Нет, он куда-то дальше полетел Похали, по своим каким-то неадекватным делам. Гроссер отправляется в порт. Да, тут вражеская команда. Прям огонь! Какие у него могут быть личные счеты <laughs> у вражеского авианосца? И я не понимаю, что через всю карту, вот как... Здесь одиночная цель, блин! Он его уже давно должен был уничтожить. Нет, он летит, он летит туда, что-то, да, вон. Он его уничтожил, да. Ну, может, у него прочности было немного. Я не обращал внимания, не смотрел. Но все равно команде это ничем не поможет. Ну, если только, да, в надежде сохранить да, звезду, может, да, кто-то вот так отыгрывает. Там, да, взять фраг, там, где-то. Ну, в принципе, ты бы Ямато успел без проблем уничтожить, и потом авианосец бы еще добил. Наша команда близко всё. Смоленск, походу, там попал под рлс выбежал из дымов. Ну и теперь бери тепленького все. Но вот против Смоленска как раз таки лучше заряжать фугаса на крупных калибрах, потому что броня слишком тонкая, снаряды не взводятся. И обычно из таких кораблей вылетают сквозняки. Врага ну, есть медалька, основной калибр. Четвертый уничтоженный. Еще, если попытаться, можно сделать кракена. Ну тут уж все, три точки под контролем Авианосец уже в углу, бежать некуда Находится в засвете Тут его просто сейчас без проблем Толпой скингс и Всем спасибо за внимание Не забываем подписываемся на канал Кому понравилось обязательно ставим понравилось Всем удачи и до новых встреч, пока-пока